Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в обзоре набор профессиональных 3 ключей от компании GTC Код товара 3028 Набор состоит из 10 ключей Ключи, затоленные из кромбанадевой стали Ключи профессиональные И размеры ключей, которые в наборе Это ключ на 8 мм 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, 19 мм Ключи с трещоткой на 72 зуба, на ключах имеются размеры 17 мм, вот данный ключ, который я держу в руках, надпись GTC Auto Tools и код согласно каталога. Весь профессиональный инструмент включает, будь, будь то GTC или Top Tool или Force и имеет каталоги свои с инструментом. И в этих каталогах, вот, под этим номером вы можете найти данный ключ, если вдруг он у вас потерялся, докупить В наборе есть три переходника под квадрат 1,2, 3,8 и 1,4, чтобы можно было использовать эти ключи, как э, пользоваться, как обычной трещоткой. Берете ключ, вставляете сюда переходник, в данном случае это квадрат 1,2, и можете подсоединять сюда головки. Работать головками, как трещотка, ключом. Правда, для того, чтобы как бы, на ключах переключения реверса нет, поэтому его нужно будет переставлять, если вправо включить или влево, нужно будет переставлять. Переставили, или вот так. То есть, флажка переключения реверса на ключах нету, Чтобы крутить вправо или влево, ключ просто перекидываем. Кстати, очень удобные, удобные переходники. Так как получается, сразу мы получаем еще и прищетки. Так, что покручаем еще? Ключи глянцевые, то есть полностью. Нет, ни на сетик, ничего, кроме надписи. Вот, хромбонадий. Надпись это материал изготовления. Ну, я уже показывал, здесь часа и номер, согласно каталогу. По кейсу теперь. Кейс у нас из пластика идет. Э, пластик э, Качественный и кейс цельнолитой, то есть без завис, он отлит полностью цельный. Запирание на пластиковые защелки, здесь не замки, а самые обычные пластиковые защелки. И габариты самого кейса. Ширина 34 см, длина 29 см, высота 5 см. Вес набора составляет 1,9 кг. Затаривается набор в Тайване. Даже вот на упаковке здесь указано GTC Autotools Made in Taiwan. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.